Богатый человек радуется, потому что у него есть богатство. А бедный человек страдает, потому что ему нечем заплатить и нечем проплатить, и он все время об этом думает. А теперь попробуем убрать материальное и оставим только духовное или чувственное. В одном случае он радуется, потому что он богатый, в другом случае он страдает, потому что он бедный. Если бедные и богатый убрать, то получается у нас намечаются две тенденции или два пути. Путь к радости, которая равняется богатству, и путь страдания, который равняется бедности. Таким образом, хочет человек или нет, если он начинает искать возможности для того, чтобы хоть каким-либо образом радоваться, сейчас я об этом скажу, он выравнивает свой материальный мир. Неважно, каким способом это произойдет, это произойдет за счет того, что вы знаете тайны эзотерики.